Зачастую разработка подобных проектов ведется за железным занавесом. Они изредка доходят до какого-либо стабильно играбельного состояния, еще реже до финальной стадии разработки. Попробовать их самостоятельно практически не предоставляется возможности. Мододелы банально боятся сливов и кражи своих наработок. Однако сегодняшний мод большое исключение, так как разработчики классика Fenty трудятся своим творением более семи лет без какого-либо финансирования и ни в коем случае не собираются останавливаться. Всем привет, ребята, у микрофона снова Максим. Сим и я тут подумал, раз у меня как у одного из немногих сейчас есть доступ к актуальному билду проекта в стиме, почему тогда не продемонстрировать вам как это выглядит живую, и заодно не рассказать про все то, что происходило с проектом своего предыдущего ролика полгода назад. Но перед началом... Спонсор этого ролика HyperPC, лидер производства премиальных ПК на всем российском рынке. Лично мне приглянулась их модель Invader, выглядит просто космический и самая топовая начинка. Процессор последнего поколения и видеокарта GeForce RTX 30 серии обеспечат лучший FPS и игры без компромиссов. Вместе с лучшими настройками графики и огромным приростом FPS, использование новейших видеокарт откроет для тебя возможность оценить современные технологии. К примеру, Nvidia Reflex значительно снижает задержки и помогает реагировать на игровые события быстрее, что дает не прямое преимущество в киберспорте. И технология DLSS для достижения максимального FPS и лучшей графики путем обработки изображения нейронными сетями. Мощные и сбалансированные конфигурации идеально подойдут как для игр, так и стриминга. А если не найдешь что-то подходящее для себя, попробуй воспользоваться специальным конфигуратором, в можно подобрать внешний вид и все комплектующие под свои потребности. Переходи по ссылке в описании и погрузись в мир компьютеров от HyperPC самостоятельно. Для тех, кто вдруг не в курсе или не смотрел мои предыдущие видео, постараюсь вкратце рассказать, что же из себя представляет Classic Offensive. В двух словах, это попытка перенести все особенности из CS 1.6 и CSS на актуальную версию движка CS GO. То есть создать такой своего рода симбиоз из всех когда-либо существовавших частей Counter-Strike. Важно подметить, что разработчики стараются брать только лучшее из всех игр, а остальное просто откидывать. Однако если углубляться, на деле все оказывается не так просто, как кажется изначально. Идея этого проекта родилась буквально на пустом месте, когда еще в ноябре 2015 года ключевой разработчик Зул решил протестировать, что же будет, если принести некоторые ассеты со звуками из папки КСС в папку CSGO. Несмотря на то, что особо не заморачиваясь, на тот момент мод уже был играбельным, Зул не хотел на этом останавливаться и следующие несколько лет посвятил ремейку всех необходимых ассетов. На данный момент в команде числится уже несколько опытных мододелов, и в долгосрочной перспективе не собираются воссоздать с нуля все классические классические карты, модели персонажей и оружия. С сентября 2020 года успело выйти 6 дев-блогов, так что давайте начнем по порядку. Наконец-то были показаны первые скриншоты ремейка карты DAS 2. По аналогии с ремейком Inferno видно, что используются все современные наработки по типу HR текстур или смешанного наложения, и отдельное внимание уделяется проработке каждого ассета. За маппинг этой карты отвечает Мастака, и на данный момент в разных состояниях проработки находится Plant A, Лонг А и верхний туннель на Б. Примерно то же самое можно сказать и про Мираж, там проработка началась с мида и потихоньку переходит к Т-спавну. Опять же, обратите внимание, насколько детально проработаны все элементы, это и здания, и текстуры, и какие-то модельки, и вот все это вместе взято выглядит как что-то абсолютно новое, хотя по сути это просто воссоздание старого лейаута из 1.6. Далее немного про оружие. Ордонику полностью переработал АК-47, то есть речь идет как о самой модельке, так и о воссозданных HD текстурах со всеми современными наворотами. Изначально это оружие тестировалось в игре Insurgency, так как оно тоже работает на сорсе, и уже чуть позже, благодаря Зулу, полноценно портировано и в Classic Offensive. Говоря о работе Зула, он переделал анимации на Гавилл, и P228. Однако первые две модельки до сих пор не оригинальные и используются временные плейсхолдеры из КСС и КСГО. Отдельное внимание стоит уделить промежуточному варианту P90. Помимо сохранения стандартного вида из КСС, Зул умудрился добавить еще и прозрачный магазин, благодаря которому в процессе стрельбы видно, как пружинка выталкивает патроны к патроннику. Помимо этого, к команде присоединился Никита Морской, мододел из Сибири, который связался со мной в ВК и поделился своими наработками. На данный момент он уже полностью закончил работу над UMP45 и потихоньку прорабатывает классический скаут. Перед тем как садиться за текст к этому ролику, я немного пообщался с Зулом в твиттере и уточнил планы на будущее. Естественно прекращать работу над модом никто не планирует, однако до сих пор не очень то и понятно получится ли его выпустить как отдельное приложение в стиме, как это изначально и планировалось. Палки в колеса вставляют, вечные костыли Valve и постоянное обновление основной игры. На вопрос планирует ли Зул переносить классика фэнтив на Source 2 используя фундамент в виде Sandbox, бокс, от создателей мода он ответил твердое нет как мод изначально планировался как дополнение к CSGO. Тем не менее, он безусловно будет пробовать делать всякие штучки и возможно даже FPS режим для сэндбокса, как только он станет доступен для всех. Параллельно с этим, он продолжает создавать всякие прикольные проекты, последним из которых является бомбермен от первого лица в CSGO. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите парочку комментариев, чтобы помочь продвижению этого видео. И также обязательно гляньте предыдущий ролик, там я рассказываю о всех самых интересных новостях в мире Valve за последнее время. Отдельное спасибо Фуфарке, Хайори, Сирасуму, Янеке, Поларби, Кассиару, Строубери, Фениксорду, Дмитрию Комаревцеву, Лайв Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хексету, Кате Марковкиной и Бомж Ченнелу. Увидимся.